Зовут меня Илья Московский, активист Нижегородского политического Красного Креста. Меня зовут Шапшников Юрий, я являюсь активистом и сторонником Алексея Навального. Роман 10 суток административного ареста, половина спецприемств по Мирска, половина в Это сутки примерно. Я Калининчук Дмитрий, последние свои 20 суток я отбыл э, в спецприемнике на Помирской. а до этого приходилось сидеть и в ВВС на Артельной. А в этом году я сидел трижды в спецприемнике на Памирской за похороны выборов в марте, за марш Немцова в мае и за акцию против повышения пенсионного возраста в сентябре. Каждый раз по 20 суток судья Свешников отличается стабильностью. И предсказуемостью 9 сентября я шел впереди с колонны с мегафоном за что был осужден судьей свешниковым и поговорим к 12 суткам ареста из них двое суток даже чуть больше я отбывал в кпз в пятом отделении полиции вот которое буквально напротив здесь через дорогу на Памирской я не был, я сразу поехал на Гагарина, ну, на артельную, на, в изолятор временного содержания. ИВС, где в двенадцатом году был спецприемник, здесь я впервые сидел свои сутки, семь суток в двенадцатом году, потом еще пять в двенадцатом году на Новый год 2013, -го, еще в тринадцатом году пару суток. Ну и, конечно, нельзя избежать отделения полиции номер 5, которые из всех этих мест, самая запоминающаяся. Купая ну, не, не надо, не надо, не надо. Самые тяжелые для вас первые сутки в отделе полиции. Первая ночь. Если вы ее там провели, то все дальше уже, все будет только лучше. Хотя бывает, что можно и двое суток там провести в отделе полиции. Такое тоже возможно. В отделении полиции, во всяком случае, вот в пятом, где я находился, там вообще нет совершенно условий для сна. То есть, там э, в камерах, в каждой камере, там такие металлические э, лавочки из стены торчат, лавочки очень узкие. То есть, спать на них можно только, ну вот могу показать, вот если ты вот так вот аккуратно боком развернешься, вот так положишь, допустим, руку да, под щеку, и вот так вот на боку, вот буквально ты можешь лежать. И то, скорее всего, если ты заснешь, то ты через какое-то время с нее просто упадешь. То есть люди падали. Там надо очень быть ловким, чтобы на них спать и не падать с них. И опять же, если ты какое-то время на них спишь, то через какое-то время у тебя просто затекают конечности, у тебя начинает болеть бок. Ты в любом случае просыпаешься. Но я спать практически не мог вообще. Я засыпал. Очень неглубокий сон был. И засыпал я ненадолго. Отделение полиции, ну, ты сидишь в клетке который очень воняет где ты закрыт нет туалета где нету не на что лечь где есть только вот узкие скамеечки такие металлические где тебе могут даже не давать книжку вот это из всех мест это самое такое если выбирать из эвс и спецприемника то до, до до некоторого времени это было еще примерно они и того и того были свои плюсы но поскольку все портится то спецприемник сейчас частую проигрывает а, ивс у изолятор временного содержания спишь на таких нарах которые составлены из а, ну там, там каркас металлический каркас а между частями каркаса между рейками металлическими там расстояние сантиметров 20 а матрасов там нету по сути а такие старые мешки с, с постоянно высыпающимся наполнителем и получается что ты спишь именно на этих вот на, на, на каркасе на металлическом я был в пятом отделе, это выглядит так абсолютно сарая вонющая камера, в которой передохло уже, наверное, два десятка бомжей. Вот. Бомжи передохли, запах остался. Вот. Железные тумбы, на которых, если ты попытаешься прилечь, то, скорее всего, от... отморозишь себя там все, что можно. Да? То есть это еще с учетом того, что я был там в достаточно теплый погоде. Там далеко не все камеры как бы соответствуют вообще условиям нормам по условиям содержания заключенных. То есть, например, по э, стандарту, да, на заключенного, на каждого должно приходиться по 4 квадратных метра. Там это, эти нормы однозначно нарушались. Э, например, э, часть времени, часть отсидки я пробовал в камере, которая вообще по сути, является пеналом, то есть это метр на два. И вообще, и я еще вдобавок не один там был У нас там было двое Камеры очень грязные То есть там, похоже, вообще не убираются В принципе В туалет выводят ну, как правило, то есть, есть, была хорошая смена, которая, то есть, нормально, то есть, реагировала, то есть, стучишься им, они тебя выводят. Были смены, которые, там, вот, как рассказывали заключенные, во-первых, воровали сигареты у них, вот, во-вторых, э они, вот, в туалет выводили, когда им самим хотелось, а так, либо терпи, либо, вот, как бы, можешь воспользоваться, там, вот, бутылкой, как бы, пустой, э в нее помочиться. В ВВС более-менее, в туалет дырка вонючая. Специально местные заключенные делают из пакета и всяких тряпок хреньку, которая затыкает эту дыру, чтобы тут не воняло говно. Горячей воды нету. Обещали сделать. Может быть, сейчас сделали, но на момент нахождения меня воды горячей не было. Благодаря этому сказали, что мыться тоже Говорит, не обязательно. то есть Я 10 суток да, провел мой с холодной водой там из раковины. Такое ощущение не самое приятное. Яйца не Все слышат, как и как, что ты делаешь в туалете. Ну, конечно, вода там идет, звук гасится. Но ты говоришь, ну все, обычные правила приличия отброшены. Тебя засунули в не совсем человеческие условия, но ты в этом не виноват, все это понимают, все нормально, воспринимается, с шутками все это воспринимается. По там вода тоже холодная, плюс еще в камерах клопы и прочая жилкость. На ВВС, не Гагарина, на, ДВР, на артель, уже, в крайнем случае, клопов я не вижу. Дальняк, так примерно тебе по, по плечи, перегородка в небольшой камере. А, душ положен раз в неделю. Поскольку нам больше всего дают по 20 суток, то это получается, что ты а получаешь душ через 7 суток, потом еще через 7, а еще 6 суток ты проводишь там и ты уже душ не получаешь. В самом вес, ну, я не могу сказать, что там совсем ад и мрак, более-менее адекватные люди, ну, я имею в виду тех, которые сидят, опять-таки, не про полицию сейчас, да? Нет, с ментами проблем нет, менты нормальные, менты в большинстве своем вежливые. Если видят пациента, который не бузит, не буянит, они очень рады, потому что больше всего они заинтересованы в том, чтобы спокойно провести свой рабочий день. Пожалуй, в отношении к ментам надо спокойно, вежливо, ласково настаивать на своем, требовать себе чистую простыню, вторую чистую простыню полотенце, и все, что вам полагается, моющее средства для того, чтобы помыть туалет, называемый дальняк и так далее. Спокойно, настойчиво, непрерывно. Один раз к нам попытались закинуть бомжа, хотя, как бы, по идее, они обязаны бомжей держать отдельно, потому что, ну, понятно, что это антисанитарии, там они вшивы и все такое прочее, но, справедливости ради, отметить, что после наших протестов они сразу же, как бы, его отселили в отдельную камеру, вот. Больше такого не было. Был один сокамерник из белой горячки, которого вот посреди ночи везли на скорой, туда на Дьяконово, значит, где центр для наркоманов, там алкоголиков. Вот, больше мы его не видели. Видимо, он там как-то отбывал оставшуюся часть наказания. Лечился. В отношении с товарищами, по несчастью, обычно тоже проблем нету. Чаще всего это наркоманы, пьяницы, обычные российские люди. В большинстве своем уже сидевшие лагерях. Поскольку все мы там заинтересованы в том, чтобы спокойно провести отпущенный нам срок, то отношения обычно нормальные, доброжелательные. Много интересного можно узнать. Я, например, не общаюсь в обычной своей жизни с наркоманами, даже с пьяницами не общаюсь. Достаточно поучительная история о ежедневном воровстве, там, как способе добывания средств для жизни, как профессия, профессиональное воровство. О том, что каждый день нужна доза отбывают административное наказание большинство людей, которые, в принципе, не должны там быть. Процентов, наверное, 60-70, которых взяли просто за пьянку. Хотя в России у нас пьяным быть не запрещено. а Для того, чтобы их посадить, всегда приписывают, что они ругались матом или там всячески нарушали общественный мнение. Общественный порядок. То же самое с людьми, которые митинговали. Нам э, приписали, что мы перекрывали дороги, всячески мешали проходу. Самое главное в этом наказании то, что судья как бы от имени общества объявляет вам ты подонок, ты должен сидеть в тюрьме, от лица общества я объявляю тебе фу, ты нам не нужен, ты должен быть изолирован от общества. А ваши друзья говорят нам, друган, мы тебя обожаем, ты нам нужен по зарезы, и протягивать руку помощи. И оказывается, что подонок судья, который присвоил себе право говорить от имени общества, а не вы. Если вам скучно, если вы чувствуете, что ваши 20 суток идут без какой-либо цели, не, не производительно, бесполезно, то друзья загонят вам хорошие книги. Нам приходилось обычно бывать в камерах четырехместных, в спецприемники трехместных ввс есть еще камеры в основном для бомжей там бездомных а, для наркоманов ну, то есть камеры где больше народа набивается. я в них не попадал и мне, мне нравится что я в них не попадал пока там по 10 человек да? другим людям другие люди например, могут наоборот на них стремиться потому что это развлечение там люди общаются а, если они попадают в камеру со мной я читаю они, к сожалению, лишены этого ероскопа, человеческого общения. Есть камеры на два места, на 4 места, на 6 мест. Ну, на Памирской были даже на 11, здесь вот на 11 не было, на ЕВС, то есть там было только вот максимум 6. И то там было, по, было один раз вообще, когда нам в четырехместную камеру засунули пятого, ему сутки оставалось сидеть, он э, сутки, в общем, просто пролежал на лавке, спал на лавке там возле стола, за которым питаются. Собственно, из-за чего меня и не могли этапировать очень долго, потому что не было мест, там все переполнено. Там буквально вот один, из еще не успел один освободиться, там уже запихивают в камеру нового сразу же. Там это идет буквально как конвейер. Человека выселяют, допустим, человек должен уйти ночью, часа в три или в четыре. И вечером часов в одиннадцать загоняют людей новых, кто-то должен спать или сидеть на лавке, или спать на полу. Теоретически я в состоянии провести 20 суток в закрытом помещении. Есть хаты более тесные, есть хаты более просторные, но, конечно, это угнетает. А угнетает то, что цели нет, бессмысленно ты проводишь. В принципе, я могу весь день дома просидеть с книжкой, никуда не выходя из комнаты. Это не проблема. Хотя 20 суток это уже неприятно. Ну и, в общем, когда ты выходишь на волю, то любая синичка приводит тебя в восторг. Потому что даже синичку ты там не видишь. Но по-мирской приличные окна, можно в окно посмотреть, кое-что видно. Здесь, на артельной, вообще, окна ужасные, в окно не видно ничего. Они просто из подземелья выходят, просто ничего не видно. Там могут быть книги, какие-то дела, которым ты хочешь посвятить себя, но не находишь времени. Ну, ты попадаешь, у тебя времени много, ты отвлечен от интернета. Можно учить языки, можно читать книги, которые давно уже лежат. Там есть возможность, либо ты спишь, либо как бы ешь, либо читаешь. Каких-то особых развлечений там нет. Ну, там играет радио, правда, но там редко что-то, вот приятные какие-то песни. Там максимально громко врубали радио. То есть ты просто физически не слышал даже того, кто там находился рядом двух метров в этой же камере вот. через там полтора часа после прослушивания у тебя начала болеть башка от Киркорова тебя начинало просто тошнуть. Еще конечно ощущение что ты под колпаком потому что ты ничего не видишь а за тобой наблюдают а, вплоть до того как ты идешь на дальняк ну слава богу, ниже пояса там камера не берет ну к этому тоже привыкаешь. То есть говоришь себе, ну это проблема этого дурака, который устроился на такую работу, что ему надо смотреть, как я хожу по камере, и что я делаю, и, и как я себе почесал спину или там еще что-нибудь, а он за этим за всем смотрит. Это не моя проблема, это проблема его. Я не виноват, этот судья меня сюда засунул. Я не сам себе это выбрал. В ВВС там, там уже плюс, то, что там есть окошко. Вот, оно за решеткой, то есть там решетка, окно, а дальше еще одна решетка. И его, в общем, те могут даже открыть. То есть можно попросить, если душно совсем. А там действительно душно, там подвальное помещение, и сокамерники то есть, курят. То есть мне, как некурящему, конечно, было достаточно тяжеловато дышать там. Просишь, тебе приносят такую штуку. То есть.. Там такая металлическая, как бы, палочка, шестигранник, да, и ручка. То есть ты просолишь за решетку, вот э, поворачиваешь ручку, э, открываешь окошко, возвращаешь ее, и какое-то время, то есть наслаждаешься, там свежий воздух поступает, потом холодно становится, как бы, ну, отдаешь. Прогулка это, если ВВС, это такой погруженный в землю дворик в саду, то есть ты там, если так вот подойдешь, отойдешь от стены подальше. То ты можешь увидеть, что там да действительно какие-то высовывается травка какая-то. В спецприемнике это такая же камера, как те, в которых мы сидим, только холодная, больше плевков на, на полу. И, и там где-то такой полупрозрачный потолок не доход. Поэтому я не очень часто хожу. Отдельные там вещи, да. То, чем кормят, это прям, я, я даже не знаю, как это, не то, что у с... меня маты не хватает, например, это все дело описать, то есть там тебе подают какую-то непонятную перловую кашу, которую ты, там можешь сломать вилку, да, вот. ну, есть это реально невозможно, я, я не смог, вот. кто-то говорят, смог. Никаких серьезных проблем нету, но особенно для человека, как я, который два года служил в армии и, в общем, Тюремный хавчик перенести можно, хотя, конечно, желательно, чтобы товарищи вам и что-нибудь сладенькое подбросили, и витаминчиков. Но 20 суток на такой еде прожить можно вполне, а вот э, 20 лет сдохнешь, копыта отбросишь. Сначала, когда я попал в э, прошлую осень туда впервые, там была такая еда нормальная, не казалось. Поскольку я привык питаться чем-то так вот на ходу, она постепенно хучалась, ухудшалась. Это отзвеживал я уже. И в этот раз у нас уже были рыбные котлеты, где большая часть рыб котлет была там рис, а от рыб туда попадали уже одни косточки. Я не знаю, можно ли это едой назвать. Очень... что-то оно не соленое, не сладкое. То есть они, видимо, борются за наше здоровье. Соответственно, все без соли, без сахара все абсолютно жидкое, пресное. Если вчера были была рыба, да, значит на следующий день будут рыбные котлеты из остатков. Если было там консервы, то тоже будут каким-то макароны с консервами, пока там не дойдет. Вот. Если с твоей камеры начали кормить, тебе повезло, ты скорее всего поешь теплое. Если не с твоей то оно уже будет абсолютно глядяное, погреть там возможности нет, попить горячего чая, ну тоже, то есть а, в ничего там, все запрещено, проблемы а нету. Проблемой может стать здоровье. Хорошо сидите, если у вас со здоровьем все хорошо. Малейшая какая-то беда со здоровьем будет очень Неприятный, потому что врач появляется только в 6 вечера, и у него набор таблеток очень ограниченный. А дежурный посменник говорит моему товарищу, которого раздуло флюс, он простудился, говорит, пополощи рот водичкой. Цитирую буквально его слова. Причем это не злой человек. Он просто понимает, что у него нет никаких средств вам помочь. И он пытается так черным юмором прикрыть существующую ситуацию. Со звонками тоже очень интересный случай, то есть ты имеешь право на звонок, тебе даже в этом не отказывают, но то место, откуда вот ты можешь звонить, там метровые стены, и далеко не факт, что у тебя просто будет ловить сеть. То есть тебе и не отказали, и, извини, ты сам не смог позвонить. Там уже есть какая-то возможность гигиену минимальным поддерживать, то есть там раковина есть, я вот каждое утро вечер чистил зубы там. Ну, подмышки, чтобы что, не, совсем, да, чтобы хоть от меня не пахло дурно там. А, очень большой минус, что хотя вообще меня должны были на восьмые сутки уже отправить в душ, то есть мыться там, но, как оказалось, там душ не работает, поэтому все две недели у меня возможности помыться не было. Если выбирать куда лучше, на Помирске очень хорошее освещение и телефонную связь ловит нормально. То есть сейчас у нас нововведение, можно звонить хоть каждый день. Я, безусловно, этим пользовался обязательно, хотя бы дежурный звонок маме. Проблема была то, что невозможно было туалетной бумаги допроситься, то есть ее уже передали мне вот в передачке, то есть просишь, просишь, они все время то ли забывают, то ли говорят, что нету. Довольно забавно, в зимнее время включают отопление, там проходят вдоль стены батареи, которые служат и информационному сообщению, и, можно сказать, целой такой э, экономики. В спецприемнике люди живут на энергии вот этих батарей. Вот заливают в бутылке воду, ее там, там нагревают, с ней спят там или там поливают в голову, моют, моют в голову. А, то есть на этом много сосредоточено. Вдоль батарей продалбливают кабуры, связывающие камеры между собой. По этим кабурам пускают малявы с помощью специальных удочек из свернутой бумаги. Сейчас я сидел в 21-й камере, из нее можно переслать до 12-й камеры вот так вот, вдоль стены, по кабурам любое сообщение. Сигареты по ним присылают. Сигареты там запрещены, в отличие от ЭВС. Это да, это, там, это как, как валюты, как, как золото. Если не куришь, тем лучше ты чувствуешь себя таким наблюдателем, когда твои Однокамерники работают себе волосы, <смех> практически умирают, а ты так нормально себя ощущаешь. Курю нужно. Слава богу, я не курю, а у людей там главная проблема, как покурить. То есть на ну, Памирский персонал совершенно искренне уверен, что человеку достаточно курить один раз в сутки <смех> во время прогулки. И начинается такая увлекательная игра. Я пронесу сигарету, а ты попробуй меня поймай. Я буду курить из-под незаметно, а ты попробуй меня поймай. А я тебя поймаю. Говорят, самые дотошные постовые и пытаются через камеру видеонаблюдения поймать человека, когда он курит. самое желанное для меня было в передачках это книги. Потому что делать там нечего, если просто лежать, как бы смотреть по того, кто там сойдешь с ума. Самое важное, самое желанное в передачках. Но я как человек курящий. У меня была ли проблема с сигаретами, ну, не было проблем, в рот. С сигаретами проблем не было, но сигареты – это важно для курящих людей, плюс книги. Если ВВС, то это вода, наверное. Потому что а, в кремнике у тебя стоит, твою камеру, каждую ночь там вы, уносит и каждое утро приносит бачок с кипяченой водой. Вода не, не теплая совершенно, а, она успевает остыть, но ты можешь ее пить. А, в ИВС а, у тебя нет воды, то есть бачок стоит, там написано вода, и в нем если открыть, там толстые слои пены. В передачках в первый момент, ну я лично все-таки смотрю на еду, да, помидор, лук, например, нурашю. На чеснок шел на ура потому что здоровье укрепляет я для себя считал удобным например подсолнечное масло попросить и подсолнечным маслом задабривать там кашу с утра которая на воде сварена что-то еще хлеб всегда есть хлеба там достаточно хлеб с подсолнечным маслом с луком уже еда я вегетарианец я просил мне колбасу не загонять к сожалению молочно-кислые продукты там нельзя потому что они портятся Поскольку еда там, конечно, очень невкусная, то есть, да, зачастую несъедобная, то, конечно, приятно было там печенье какие-нибудь получить, там, фрукты. Фрукты особенно там, да, здоровое питание. Вот, это шло большим бонусом. Мне, конечно, в этом смысле повезло, потому что меня всем необходимым обеспечивали, да. Вот большая часть тех, кто там сидит, им, конечно, ничего особо не приносит. Потом, конечно, удовлетворив базовую потребность в еде, смотришь газету, к сожалению, у нас только, кажется, одна приличная новая газета, остальное фуфло. Все. Кстати, да, в любом фуфле есть кроссворд. Кроссворда гадать тоже можно. Очень хорошо время э, отнимает. И книгу, хорошую книгу. Хорошую полезную нужно, что ты ощущаешь, что время прошло не зря. Но это лично для меня, у каждого свое. Главная проблема вас ждут не в спецприемнике, главная проблема у вас останется здесь. То есть, что вы на 20 суток ушли с работы, у вас проблемы с работодателем, с учебой, у вас проблемы с учебой с близкими, которые начинают психовать, что с вами случилось, ахахах, ах, ах, какой кошмар, на 20 суток арестовали несчастного мальчика. Если вы эти проблемы здесь снаружи решили, то остальное уже, в общем, просто ерунда. И если вы ощущаете себя правым, что вы все сделали правильно, вы ни в чем не виноваты, тогда нет проблем. И плюс я бы еще вот добавил то, что на самом деле это сильно, вот по моему иммунитет ударило. То есть, ну все равно это как бы достаточно сильный стресс помещение в такие вот условия и когда я вышел, я, в общем, достаточно серьезно заболел и до сих пор вот еще не долечился, то есть в любом случае это удар по иммунитету, хотя условия в общем, ну, нормальные и терпимые, но стремиться туда, наверное, не стоит если нет такой необходимости вот но и бояться тоже особо не стоит это не концлагерь все-таки какой-то да условия терпимые нет, ну почему? Я не буду говорить, что не попадайте. Попадать-то стоит. Это такой опыт, который нужно испытать, я думаю. Просто попадать нужно, да, собравшись, взяв там а -а снаряжение. Я собираюсь как в поход. А -а можно взять с тобой много книг, тетради, ручки. Старайтесь не попадаться. Если попались, то не, не бойтесь вообще менять систему законным способами, так, чтобы запросы так не арестовывали, статьи не дописывали, лишнего не навешивали. Потому что, ну, это блядство.